Сначала я коротко хочу рассказать, что же скрывается за словами оборонной и мобилизационной работы, чтобы мы, как говорится, вели разговор в одном поле. Оборонная работа занимается вопросами приписки молодежи, организации приписки молодежи к военным комиссариатам. Ну, я беру уровень областной государственной администрации. Организация приписки молодежи. Призыв на срочную военную службу это организация и проведение призыва во всех органах власти. Призыв организуют и вместе с военными комиссариатами проводят органы власти. Это районные государственные администрации, это советы городов областного значения, у нас их семь, как вы знаете. Ну а в Харькове проводят администрации районов этот вопрос. Очень важный ответственный вопрос, которым мы занимаемся. Далее, это мобилизация, организация проведения мобилизации вместе, опять-таки, с военными комиссариатами. В данном случае это частичная мобилизация в соответствии с указом президента Украины. Оборонная работа, кроме того, занимается вопросами военно-патриотического воспитания молодежи и населения Украины. Занимается оказанием шефской помощи воинским частям, которые дислоцируются у нас в Харьковской области в рамках указа президента соответствующего 2010 года о шефстве над вооруженными силами Украины. Мобилизационная работа. Мобилизационной работой мы занимаемся в рамках закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Работа эта направлена на организации работы экономики области, жизнеобеспечения населения в условиях военного времени. Вот планируется все это заранее в соответствии с законом и этими вопросами мы занимаемся. Вот, собственно, если коротко, все так сказать, направление нашей деятельности. Должен добавить, что целый ряд мероприятий, которые мы проводим, которые мы занимаемся, связан с государственной тайной. Поэтому я заранее приношу свои извинения, если не на все ваши вопросы, я смогу ответить. что касается а, военной тайны, и, может быть, какие-то а, табу наложил тот закон, который приняли Верховные ради по поводу а, военного времени. Я готов ответить на любые вопросы, а, связанные с темой конференции и встречи с вами. А, Объем, единственное, что хотел бы подчеркнуть, ответов зависит от сведений, составляющих государственную тайну. Поэтому мы предельно будем открыты, предельно откровенны, кроме того, что нам запрещено разглашать, если это сведения входят в перечень сведений, не подлежащих разглашению. Хорошо, в процессе задавания вопросов определите, как Конечно, конечно. мы готовы, Валерий Иванович готовы, а, я готов. Значит, что касается итогов пятой волны мобилизации, я должен сказать, что э, здесь нужно подходить ну, как сказать, дифференцированно. Э, у нас есть э, районы администрации, то есть это органы власти, которые входят в президентскую вертикаль, есть органы местного самоуправления избранные людьми, избирателями, которые, соответственно, руководят громадами. Значит, итоги не только этой волны, но и предыдущих показывают, что там, где есть вертикаль власти, там вопросы мобилизации решать намного проще, и там они решаются гораздо успешнее. Так вот районы администрации практически, вот все волны мобилизации, которые были до того, выполнили на 100, даже и более процентов. Ну, это, может быть, чуть-чуть не дотянули, но, тем не менее, результаты очень хорошие. Целый ряд районов у нас более половины, которые выполнили на 100 процентов. Более половины. Ну и остальные там, где-то 80-90. Вот. Что касается городов областного подчинения, здесь тоже есть положительные результаты, стабильно у нас выполняет полном объеме план Первомайский, Лозовая вот, и другие города. К сожалению, в этот раз по пятой волне гораздо хуже были результаты у города Купинска. И у города Изюма, вот, которые, к сожалению, ну, может быть, где-то на, наполовину выполнили свое плановое задание. Ну и, э, к сожалению, хуже всего дело обстоит в городе Харькове, где мобилизационное задание было выполнено, ну даже, скажем так, до четверти не дотянули. Вот. Поэтому вот, вот такие итоги. Цифры, да, конечно, цифры, то, что нам определили плановое задание по пятой волне мобилизации, ну, где-то примерно за, наверное, месяц до окончания, была существенно эта цифра увеличена. Вот, и да, так мы знаем о том, что то, что мы не выполнили в эту, нам все это включит план Шестая волна мобилизации, которая началась 19 июня. Какие цифры? Абсолютные цифры или в процентном соотношении? будь ласка, да. Значит, э, за область в целом мы выполняем... По месту спрашивают. А по городу Хар... Итак, это... По городу Харькову я же, в общем-то, уже сказал вам... 20, до 25% город Харьков не дотянул. 23% и с десятками. По области. по области практически 90%. А если взяты районы, то, то и, там... Это районы, 90%. Давай скажем так. Анализ ситуации, связанной с выполнением указа президента про частковую мобилизацию, свідчить про то, что там, где есть вертикаль виконавчої власти, указ президента выполнен. Есть районы, где виконали больше навіть 100%. За рахунок тех, кто высловил свои бажання, добровольцы, інші люди, патриоты. Есть районы, где 87, 93% Але в цілому, там, где есть президентська вертикаль влади, указ президента про мобілізацію виконаний, дуже відповідально поставилися в деяких местах. наприклад, та ж Лозава про, про яку сказав Валерій Іванович, місто Пірогмайське. Да. Але в цілому, там, де так звані органи місцевого самоврядування, мобілізаційні заходи були слабкими. Плани не выполнены, работа не разгорнута. И внаследование этого 23% это место Харьков, очень мало других мест, в том числе и местах обоснованного подпорядкования. Вот такая ситуация. А выяснение, я думаю, каждый может сделать самостоятельно. И все же таки, это саботаж чиновников? Чи все же таки, это наставить людей? Что я хочу вам сказать, что это комплексная причина. И в первую очередь, это причина связана с тем, что общество, на превеликий жаль на Харьковщине не чувствует, что идет война. Вот так звана гибридная война, она где-то далеко, а не в сердце каждого из нас. И в том числе в городе Харькове. Дивіться на улицу, солнце сяє, дівчинка спевает авто ездят, рестораны у вечірній час та ночью гудят, шикарные Мерседеси и Лексусы въезжают. Никто не чувствует личной ответственности и не чувствует, что идет война. Есть агрессия. Есть агрессия великой страны, против нашего народа, против нашего общества, против нашей независимости в деяких районах области, в деяких, в деяких прошарках суспитства, пануя вирус трусости, самый настоящий, я ответственно это заявляю, трусости. Из мужчин, семьи, мамы делают кисель, а не мужчину, который в будущем и поступок мужской не сможет совершить. И вы, милые дамы, должны это тоже понимать, что мужчина не тот, кто брюки носит, а тот, кто ведет себя по-мужски. И мы должны это понимать. Я согласен с вами, журналісти права, недосконала система, которую мы сейчас на Харьковщине будем изменять. Мы встречались с Валерием Ивановичем, с всеми військовыми комиссарами у субботу, в неделю обговорювали такие планы наши деякі, обговорювали е, можливість змінити ще радянську систему планування мобілізації і здійснення мобілізаційних заходів. Я думаю, що нам під час шостої хвилі вдасться це зробити. Ну, есть, Я есть. дуже прошу, але скажите, яка частина, яка доля все ж таки саботажу чи ну, слабкою ну, вы знаете, саботаж – это же, все таки, саботаж э, – це юридическое определение. Правовой термин, так? Да. Ну мы ж тут собрались э, як люди, які відповідають за мобілізацію і призов на військову службу. А є люди і чиновники, в тому числі. Правники, які повинні давати правовий висновок з цього, я знаю, що есть притягнення до відповідальності за дезертирство, за ухилення від отримання повісток. Я знаю, что зараз открыто кримінальне производство по факту ненадійної. Не профессиональной работы деяких чиновников. Все это есть. Тому я думаю, что мы после заканчивания шестой хвилі сможем поспілкуватися и донести до суспільства через вас, звичайно, донести ситуацию, которая связана с мобилизацией. Чтобы, может, попередити деякі питання. вопросы я вам хочу сказать, что сейчас есть понимание того, что, так бы мовити, священных корів немає. Вот сегодня мне доповіли, что судьи начали отримувати повестки, прокуроры, чиновники. Готовится, військовий комісар, комиссар, вручение працівникам работникам областной администрации, другим чиновникам. Я думаю, что это правильно. Это правильно. Все должны идти и оборонить нашу державу. До речи, наскільки мені відомо, числа журналістів жодного не призвано на військову службу. Ні у якості добровольця, ні у якості призову чи мобілізації. Так що ж, не йдуть? Вот мы не От мені дуже цікаво це. Я того не знав. Нет, Мы знаем, просто... Ну, хотел бы поспілкуватися с этими что? людьми. А? у нас. Что а? у нас? У нас? М -м, это очень это в областную администрацию уже несколько офицеров призвано. А? а? Несколько офицеров в областной администрации уже вот. призвано структурно. А склозок в областной администрации уже отривали? Да же кажешь, что призваны уже. Ну, уже были. порядка десяти повесток вручены. Это было еще недели две назад чиновники уровня? Что значит рівня? Я не понимаю. Что это такой? Чиновник, он и чиновник. Кого вы хотите прозвать? Значит, я, я вам что хочу сказать. Есть у нас есть система бронирования. Военная обязанность за должностями. Вот, есть перечни специальные, где написано, по какой должности, с какого возраста и в каком воинском звании. Но мы не ведем учебную. бронирование. Зачем нам да. об этом да, говорить? Это в он, период ладно, мобилизации будет. бронирование Поэтому не ведется. Кто забронирован, тот забронирован. Кто нет... Мы уточним этот момент, Дмитрий Овсянкин, аналитика, в да. виде Дмит... коротко, четко... Коротко, два коротких вопроса. Сергей Михайлович, вопрос Вопрос к вам. Вот в конце прошлой недели проскользнуло несколько сообщений, что вручают повестки в момент получения дипломов в техникумах высших учебных заведений. Так это или нет? Это Если человек не возьмет повестку, его просто не допустят госэкзамерную. Так или нет? Очень коротко. Не так. Можно ссылаясь, на вас, сказать, что... можно, ссылаясь на меня, осветить следующее. Вручение повестки не есть призыв. Вручение повестки не есть мобилизация. Вручение повестки это приглашение, вызов конкретного человека в орган военной власти для того, чтобы можно было официально подтвердить либо изменить, либо опровергнуть те сведения, которые есть на каждого подлежащего призыву или мобилизации. Поэтому вручение повестки перед экзаменами, после экзаменов, перед вручением диплома или после вручения диплома. Ну это же экзальтированная мама такое рассказывает, да? Пусть мама придет ко мне, к иванович мы поговорим на эту тему, проясним эту ситуацию. Если сотрудник военкомата позволил себе выражение, которое не основано на законе и указе президента, приведем его в чувство. Если маму можно привести в чувство, попробуем и маму привести в чувство. Мою маму не нужно было приводить в чувство. Я 15 ноября получил повестку, а 23 ноября я был уже в части. Ну, давайте же так. А все остальные трусы. Я повторю это еще раз. Трусы и бездельники. А как это в той та же пресса сообщает, что ректоры некоторых высших учебных заведений готовы даже 1 июля подписать приказ о зачислении их? На каком основании? Тех, кто закончил техникум. Речь идет о индустриально-педагогическом техникуме. Да? да. да? Ну, мы пошлем туда сейчас специалиста, мобилизационщика, мобиста, разберемся. который разберется во всем этом. В эти вузы попросим ректоров. На каком основании, если зачисление будет 1 сентября, подписать 1 июля? А нет ли тут коррупции вообще, чисто говоря, друзья мои журналисты, с тем, чтобы увести от призыва и мобилизации можно же и так вопрос поставить. Поэтому нам бы хотелось, чтобы все, безусловно, соблюдали закон, исследовали духу и букву закона. Как мы это делаем? Никто никогда не пожаловался на незаконную мобилизацию или призыв, который осуществляет Харьковский областной военный комиссариат. Мобилизацией и призывом занимается Генеральный штаб. Занимается был военком и подчиненные ему органы военной власти. А Валерий Иванович оказывает помощь всякую, всяческую координацию. Мы помогаем, в том числе координируя эту работу. Еще один маленький вопрос. Можно я? Какова судьба выпуска университета внутренних дел, которые так замечательно на лексусах и майбахах в пятницу отмечали свой выпуск? Вот тех молодых лейтенантов. Ну, я не Будет вид... кто-нибудь из них служить на передовой? Ну, видите ли, на передовую посылают людей обученных, а не выпускников. А я то, вам прямо говорю... внутренних дел стрелять не научились? Нет, нет, нет. Боевого слаживания нет во взводах? Каких взводах? Милице... Милицейских? Да. Ну, мы по-разному с вами... Это восп... милицейская антитеррористическая операция. У нас идет война. Давайте поставим на этом точку и не будем дискутировать. Все лейтенанты, я не видел, на «Лексусах» или «Майбахах», то, что на «Майбахах» так, там никого не было, это я голову свою готов положить, не надо утрировать, да? Значит, что касается того, как они разъезжались и куда они отправятся, они отправятся в действующие подразделения органов Министерства внутренних дел. И если Министерство внутренних дел счет необходимым часть из них направить на переподготовку, для того, чтобы они были. Милиция не ведет боевых действий. Вы же это понимать должны знать. Воюет армия. Воюет армия. И воюет частично национальная гвардия во втором эшелоне. Милиция не воюет. Выполняет специфические функции, определенные законом Украины о милиции. Поэтому, при всем глубоком уважении к вам, я хотел бы сказать, давайте мы вопросы ставить так сказать, в плоскости действующего законодательства, чтобы понимать, куда они поедут. Мне кажется, излишние эмоции в этом плане. Мне тоже не нравится, что ездят на дорогущих машинах. Вы опоздали, наверное, я сказал, что и судьи, и прокуроры, все будут получать сейчас поездки. И областная администрация вот уже двоих или троих отправили в действующую армию. В армию. Но никто не пойдет, как вы говорите, на передовую, тем более сотрудники милиции, они выполняют другие функции. И для того, чтобы быть на передовой, для этого нужно пройти серьезнейшую подготовку, не однодневную. На убой никто людей посылать не собирается. Это с той стороны выкидывают людей, которые выпьют полстакана водки и в полный рост в атаку идут. У нас такого не будет. Сейчас, я хотел бы еще немножко заострить. Вы же учтите, что там выпустили офицеров. Взвода из офицеров не составляет. Это командиры, это люди, которые будут руководить все-таки. Представьтесь, пожалуйста. Анастасия Крикова, портал «Строй обзор». Сергей Михайлович, вы упомянули, что у вас была встреча, вы обсуждали изменения в систему, которую вы собираетесь внести. А какие изменения мы в принципе Ну, это же изменение не в закон, как вы понимаете, это же изменение в организационное начало. Например, мы пожаловались на то, что очень много людей уходят с медицинских комиссий на, на так называемое дополнительное обследование, которое заключается в том, что нужно получить справку из психоневрологического или наркологического диспансера. Но я вообще считаю это глупостью, если государство проводит... Призывы мобилизацию, то человек не должен бегать, для, собирать сам на себя э, справки и документы, а в централизованном порядке это можно получить. Мы отрегулировали этот вопрос, а кроме этого мы распорядились, чтобы в комиссии медицинские были введены наркологи и психоневрологи, что существенно сократит беготню людей из медицинских комиссий по диспансерам города Харькова и области. Например, такой вопрос. Или мы решили, что в областной призывной комиссии, которая заседала и носила, так сказать, характер чуть ли не второй инстанции какой-то, чтобы централизовать прохождение медицинской комиссии, а для этого мы придаем им специальное радиологическое оборудование, чтобы не бегали тоже по всему городу, а прямо там проходили. И забор материалов для проведения исследований лабораторного характера. То есть мы упрощаем эту процедуру, оставляя ее полной, с точки зрения медицинского критерия, такой, как она должна быть, но саму организационную составляющую мы несколько упрощаем, подвигаем ближе к каждому каждой призывной комиссии, для того, чтобы ребята не бегали по городу в поисках справок и так далее. Вот, в частности, такие вопросы. Еще вопросы для любого... Нет, не устраивает? Меня устраивает, если есть еще какие-то подробности? Пожалуйста. Да есть много деталей и подробностей, поскольку Организационную составляющую серьезно будем менять. И военкоматы не должны, на мой взгляд, требовать, чтобы руководители предприятий вручали повестки. Мы столкнулись и с таким. Но в то же время это общая наша с вами ответственность. А знаете ли вы, что примерно ну, более половины предприятий промышленных в городе Харькове ликвидировали в своих отделах кадров военно-учетные столы? Так да вот за это время, начиная с 2010 года, за 4 года. Ликвидировали военно-учетные... Ну взяли и ликвидировали. Ну взяли и ликвидировали. На основании чего? На основании так хочу. Сказал директор завода То и все. Упразднили, все. И все Опла... да, чтобы не платить зарплату специалисту военно-учетной регистрационной дисциплины. Сократили и все. А списки военнообязанных военно найдете вы сейчас на некоторых предприятиях? Не найдете. А мы сейчас ищем людей, которые приехали в Харьков, поступили на работу, а на военный учет не стали. А почему? Потому что на предприятии нет военного учетного стало раз, а сам добровольно военкомат стать на учет не пошел. Поэтому, знаете, можно бесконечно предъявлять требования к военкомам, к чиновникам, ко всем. Но... Когда речь идет о защите государства и государственности, движение должно быть совместно и в направлении, которое защитит наш край и нашу страну. Елена, факт, правильно, Сергей Михайлович, во-первых, я бы хотела уточнить все-таки законно или незаконно, не пропускать студентов к экзамену государственному без если он отказывается принять повестку. Это первый вопрос. По порядку, да? Ну, конечно, незаконно не допускать государственным экзаменам, это незаконно. очень интересные новости, вплоть до того, значит, хочу вам сказать, не знаю, говорил вам Калгушкин или нет, но в Харьковской области зарегистрировано более 230 охранных агенций и структур. Работающих из них примерно 130. То есть, половина, будем так говорить, да? Вот из этой половины еще половина закрылись закрылись и перестали выполнять свою уставную деятельность. В связи с этим управление, главное управление внутренних дел Украины в Харьковской области совместно с нашим департаментом готовят письмо министру внутренних дел, устный проговор уже состоялся, чтобы эти невыполняющие свои функции, по сути не ведущие коммерческую деятельность, структуры были лицензии отозваны, они были ликвидированы. Это первый этап. Да? То есть, получается, не пытаются на нелегальный перевести рынок? Ну, на нелегальный рынок не получится такую деятельность перевести, а, потому да. что никто же с нелегалом не заключит договор. Должна же быть печать, должны быть условия и так далее. Это первый этап. Второй этап. Что касается иных охранных структур, то хотел бы подчеркнуть, что с директорами предприятий этих будет проведено соответствующее собеседование. И если мы увидим, что эти люди... Попытались и в дальнейшем препятствовать осуществлению мобилизационных планов, их фирмы тоже будут ликвидированы в соответствии с установленным законом порядком. Министерство внутренних дел просто отзовет лицензии, пусть они судятся с министерством. Министерство готово к, судебным, к череде судебных процессов. Причем, насколько я понял, наша инициатива Харьковская была с пониманием встречена, причем и распространена в масштабах вообще всей страны. Кто не хочет выполнять охрану государства, он не может выполнять охрану частного какого-то предприятия или гражданина. Но Такому человеку доверять было. Что что? Уголовных производств, значит, Нет, что пока производства ну не возбуждены. Мы понимаем, что это крайняя мера. Не исключено, что многие из них идут к этой крайней мере. И с прокурором области также мы переговорили на эту тему, и было координационное совещание, в котором такой же вопрос, какой вас интересует, был в повестке дня. Поэтому, ну если люди доведут ситуацию до э, открытия уголовного производства, оно будет открыто, тут сомнений никаких нет. У меня небольшое уточнение в продолжении темы о предприятиях. Вы говорите о бронировании. Да нет, бронирование невозможно. Угу. Бронирование можно осуществить, осуществить, прошу прощения, до начала мобилизации. А в процессе мобилизации никакого бронирования быть не может. Это незаконно. Когда эти письма должны были быть направлены? И какой -то... В 2014 году. А, То есть сейчас никакое предприятие бронирование не может осуществить. Никак. Это, Если это совершается, это грубейшее нарушение закона и уголовная ответственность за это. Если, Дмитрий Хасович, после, по-моему, в или в апреле был вот этот круглый стол с директорами предприятий, которые сбунтовались, говорили, что надо менять ситуацию, там что-то вот изменилось? Я вам расскажу. Э, ну вы же меня уже много лет знаете, да. да, и Дмитрий меня много лет знает. Вот директора предприятий, под эгидой э, Союза, промышленников и предпринимателей. Да? Я после этого даже с ними встречался у себя в офисе. Мы с ними говорили. Мы не, лозунг такой. Мы не дадим разрушить промышленность Харьков. Разрешите привести тогда цифры. Она будет вообще очень интересна. Цифра это Крупные промышленные предприятия, можете назвать, на свой выбор, любое, называйте. Ноль призванных в армию. А Следующее. Ноль а призванных в армию. А что, Это тоже мне предприятие. Кондитерка. Четыре. Четыре. Причем я вам хочу сказать, из этих четверых один был уже демобилизован и тут же заключил контракт и ушел обратно на фронт. Добровольцем. Бисквитно. А Петерна Залезница? Петерна 46 человек. Ну вы же называете, мы разрушаем промышленность. Давайте. ЭТМ – ноль. Электротяж, электротяжмаш – ноль. Малышева – ноль. Кого вы там еще называли? Один процент какой-то. там ноль и так далее. Они говорят, что у них есть мобилизованные сотрудники, они им помогают? Да, и, очень мобилизованные? На что? Куда мобилизованные? Ну, куда и всех мобилизованных, Туда же. Дорогая Елена, есть же порядок. Можно мобилизоваться и быть подвергнутым мобилизации, но не доставленным в часть. В зону АТО. Назовите директора предприятия этого. Я, я проверю, под, по-персонально, я проверю, кто находится в зоне АТО с этого. Что? Ну причем здесь мы говорим об электротяжмаше? турбоатом ноль. На сегодняшний день, может быть, я оперирую цифрами пятой волны. Да. Ну зачем мы говорим? У меня есть официальный документ, у, у господина Субботина есть официальный документ. Да, может быть, он вручил повестки, люди пошли на медкомиссию, он считает, что это проведена мобилизация? Нет. Я считаю, что проведена мобилизация тогда, когда наш областной военкомат получил из воинской части документ о том, что этот человек прибыл в воинскую часть. И принят там. Да. Потому что у нас есть случаи, когда мы направляем в учебное подразделение Десну, направляем большую группу, а оттуда возвращают нам людей по различным предлогам. Извините, не хотел бы сейчас о них говорить чуть позже. А ага, на предприятии считают, что они отдали в мобилизацию. То есть, ну, меньше эмоций, меньше слов и больше фактажа. Вот я думаю, что харьковской журналистики, Нужно было бы в этом хотя бы контексте больше опираться на фактаж, а не на слова. Говорить можно обо всем. Так мы берем слова одного, проверяем вашими словами. И, и не подтверждается дальше, что... Знаете, я вообще в восторге. Я в восторге от современных информационных агентств. Я читаю две недели назад сообщение. 12 часов. Маркевич покидает Днепр. В 13 часов Маркевич встречается с Коломойским. В 14 часов Маркевич не договорился с Коломойским. В 15 часов Маркевич не встретился с Коломойским. В 16 Маркевич опроверг вообще все ранее сообщаемое. Друзья мои, я, конечно, может быть, тоже немножечко утрирую, да? Но все это имело место. Мы почему к вам приходим? С большим удовольствием. Во-первых, мы с вами знакомы много лет. Вы же подтвердить это можете, так или нет? Во-вторых, мы находимся в добрых творческих отношениях. Это тоже так. Мы хотим, знаете, модное такое слово сейчас есть, транспарентность, прозрачность. Прозрачности в отношениях. Мы хотим быть понятыми. Наши побудительные мотивы весьма просты. Выполнение закона. И только. А то, что там экзальтированные мамы, ну, ко мне мама тоже воинскую часть приезжала. Значит, тех, кто подлежит мобилизации, будет мобилизован. Те, кто хотят уклониться от мобилизации, те будут привлечены к ответственности. Я вот в продолжение предыдущего разговора хотел бы добавить, что были случаи, когда получали повестку, человек приходил, приносил справку о том, что он учится на дневном, там, или, он, или он не годен по состоянию здоровья, и шел продолжал работать. Четыре дня учиться. назад вот, кричат все, и... повестки, повестки, плачем, мы под машиной ляжем, мы то, мы все. значит, Ну я повторюсь, это трусость и предательство. значит, Но приходит человек, получивший повестку на мобилизацию, военкомат, приходит по повестке и говорит... С момента моей, моего, моего последнего общения с военным комиссаром у меня произошли в семье серьезные изменения. Какие? У меня появился на свет третий ребенок. Говорит, свидетельство о рождении, заверенное нотариусом. Пожалуйста, идите, вы не подлежите мобилизации. В личное дело свидетельство о рождении. Вот визит по повестке. В чем трагизм ситуации? Где вы, где, где вы видите злоупотребления, где вы видите желание любой ценой, как кто-то говорит, засунуть в армию. Да не нужны эти предатели и трусы в армии. Они же потом это самое, под бомбежкой, либо застрелятся, либо, не дайте господи, дезертируют. Сергей Михайлович, вопрос Симон Викторий Башкевич. Все-таки данные по есть ли какие-то Данные есть. Данные есть, кто уклоняется, есть, кто отказывается получить повестки, есть. Привет, передайте электротяжмашу, там наибольшее количество людей, уклонившихся от получения повесток. Кстати, пожаловались на то, что мы там активную работу развернули на электротяжмашах. Выступают там и числа руководства и говорят, "Шка, как вы смеете, призвали крановщика нашего в армии, у нас производство остановится, а мы потом выясняем, у них 122 крановщика. О чем, да. а, о чем мы говорим? Значит, мы не дадим вам сведения о количестве уклоняющихся, сведения о возбужденных уголовных делах – это не наш. Так сказать, интерес. Планы на шестую. Есть планы у нас на шестую. Будем цифры. Порядка трех тысяч человек. Да. А с долгами, так, ну, порядка трех тысяч человек. Нет, мейджиншин был. Mm -hmm. Совершенно верно. Вы же без меня все знаете, кто интересуется. А можно такой вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько мужчин из числа переселенцев зарегистрировались в военкоматах? И... Мы не ведем такой учет. Он не предусмотрен государственной формой отчетности. Мы же по закону не имеем права требовать от предприятий, учреждений, организаций сведения, которые не составляют статистическую отчетность, утвержденную Кабинетом министров. Поэтому мы не знаем таких сведений. Не, ну может быть военкоматы там интересуются в единичных случаях, но общую сводную статистику мы не знаем, извините. Человек приходит регистрироваться регистрируется в военкомате, и военкомат про них все знает. Тут но не но не статистически не накапливает этих сведений. Как мы без вас сможем это сделать? Без честной, наступательной, патриотичной журналистики. Как мы сможем это сделать? Никак. В обществе кто формирует мнение? Телевизор, газета, сайт, Facebook. Ну что, разве я не прав? Ну, без вас никак. Никто без средств массовой информации не сформирует общественное мнение. Не получится. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой, если вы представляете патриотические издания. Пожалуйста, формируйте такое мнение. Контролируйте с точки зрения общественности деятельность чиновников. Исправляйте наши огрехи и недостатки. Критикуйте, если мы что-то делаем неправильно. Пожалуйста. Мы будем делать правильно. Ну, Валерий Иванович, как? Вы будете делать Конечно, правильно? Если можно подозревать, что вы будете готовы с нами встречаться чаще, чтобы вырабатывать? Ну, вообще-то, не Валерий Иванович, не я, вы же меня знаете. Звонят э, телефоном, обращаются э, через Facebook, обращаются в, э, через e-mail, на многих сайтах, приходят поздними вечерами, я ухожу поздно, Валерий Иванович, еще позже. Мы готовы встречаться, готовы разъяснять, готовы помогать, готовы делиться информацией в тех пределах, какие нам разрешает закон делиться. Я думаю, сегодня никто не может сказать, что было отказано во встрече, там, на лет беседе. Еще два вопроса, я будем завершать нашу пресс-конференцию. Да. Да. А В каком состоянии сейчас стена? Какая стена? Ну, вы оперируете сведениями полугодичной давности. Но, ну, дорогие друзья мои, стена это условное название. Стена это условное название проекта по защите, обороне и охране государственной границы. Мы должны с вами понимать, что охрана госграницы и оборона государственной границы это разные действия, понятия и совершенно разные подходы. Так вот, для охраны государственной границы, действительно, в том числе в Харьковской области будут произведены специальные работы, которые позволят, используя современные достижения науки и техники, предотвратить незаконное перемещение людей, товаров и грузов через государственную границу. И надлежащим образом ее охранять. Это специальные электронные модули, слежение, обобщение информации, передачи ее в командный пункт и так далее. Поэтому э, вся эта работа движется. Если имеется в виду, кто-то думает, что стена это возведение Великой Китайской стены, то это не так. Такой стены не будет. Не будет. Вы с вами тогда были. Да, я с вами тогда был и говорю сейчас, что сейчас кабинет министров выделил соответствующее финансирование для того, чтобы продолжить эти работы. Они планировались продолжить, начать продолжение эти работы должны были с 10 июня, но по состоянию на 22 июня пока я не вижу, чтобы они возобновились. Может быть есть какое-то политическое решение проблемы, может быть есть какое-то техническое решение этой проблемы, может быть есть какое-то изменение планов. Я же не знаю, это только для большевиков план был закон. А для нас, может быть, нужно и можно что-то изменить в этом смысле. Может быть, произошли какие-то изменения. Поэтому я не вижу никакой трагедии. Нет, я подтверждаю, что пока не возобновились. Да. Будет да. Мы направили специалистов в области военной инженерии, фортификационных сооружений. Пришли к выводу о возможности возведения такого фортификационного сооружения невдалеке от Изюма. Подобрано место соответствующее. Ведется диалог с Генеральным штабом, поскольку это же не самовольное какое-то действие, где захотели там избушку и поставили. Поэтому ведется соответствующий диалог, и как вторая линия обороны Харьковщины. И при получении согласия Генерального штаба мы готовы возвести там за свой счет, то есть за счет областного бюджета, мы готовы возвести там. Очень серьезное, комплексное фортификационное сооружение. Действительно. Кроме этого, мы подбираем еще одно место в районе окружной дороги, скажем так. Ну, вы знаете, вот фортификационное сооружение под условным названием Форт Солнечный, которое под руководством губернатора мы построили и ввели в эксплуатацию с 25-го. Какого? Апреля, да? Значит, оно же обошлось государственному бюджету в ноль расходов, областному бюджету в ноль расходов. Потому что оно было построено за счет средств, даже не столько средств, сколько комплектующих деталей предприятий, которые выразили готовность поделиться им. Южная железная дорога и управление автомобильных дорог. Они поднимаются снова в дальнейшем? Нет, нет. В дальнейшем мы не намерены их больше привлекать. А что, есть коробка, давайте ее доить до конца, так же не будет. Значит, есть в бюджете областном средства на это. И я уверен, что общественность спросит, как они расходованы и почему. Примерная цена вопроса одного пункта это около 2 миллионов гривен. Но. Я хочу быть сразу понятым. Это будет тендер, это будет конкурс, это будут под контролем общественности согласованные процедуры. И может быть это будет стоить 2 миллиона 200 тысяч, а может быть 1 миллион 800. Но примерно, чтобы понимать цену вопроса, это около 2 миллионов гривен. Как только Генеральный штаб согласится с нашей инициативой. Еще небольшой маленький вопросик. Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, в шестую волну мобилизации, какие будут востребованы военные специальности? Ну, смотрите, у нас почему в этом году три волны мобилизации? Потому что было три в прошлом году. Люди отслужили год, значит, их надо демобилизовывать вместо них. Поэтому это те же самые, ничего тут хитрого. И стрелки, и радисты, и связисты, и химики, и танкисты, водители, естественно, офицеров надо очень много. Поэтому... В первую очередь это специалисты ремонт, управление, вождение, ремонт и хранение гусеничной техники. То есть бронетранспортеры, танки и так далее. В первую очередь. Во вторую очередь это то, что мы раньше называли пехотой. Да, стрелки, снайперы и так далее. Третье это артиллерия. Четвертое это связь. Поэтому, когда я разговариваю с руководителем предприятия, а он кричит мне, как вы останавливаете все. Я говорю, вот смотри. Повесток вручим 46. По существующей динамике 23 или 20 окажутся по медицинским показаниям негодными. Останется 23. Из этих 23 только 3 подпадают под эти 4 востребованных военно-учетных специальностей. Так о чем мы говорим? О каком разроме предприятия? Ну давайте же будем объективны, не впадать в панику, там где нет оснований для паники. Там, где есть, так тоже держится и в руках. Коллеги, если есть еще вопросы, есть возможность их задать? Ну, Очень конечно. Очень коротко, да, мы будем завершить. получать и коротко. Вот, э... Ну, постарайтесь. Да. Вопросы жизнеобеспечения населения. Еще раз, сформулируйте вопрос. Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Что значит жизнеобеспечение в мирное время? Идите в магазин, купите масло и сахар. Непонятно. На, на особый период, что ли? Какие вопросы в вашей компетенции и насколько они теперь закрыты? Обеспечение продовольственными и продовольственными товарами, городской электротранспорт, обеспечение энергоносителями, газ. Тепло, электричество, вода, промстоки, обеспечение пригородный автомобильный транспорт. Ну, закон Украины про подготовку мобилизацию, все определяет четко. Почта, телефон, телеграф, радио, телевидение. Но ну, люди должны жить, даже если в условиях войны не, не дают. Не-не-не, речь идет о мирном времени. Вы а, не да. выходите за пределы вопроса. В условиях военного времени Да, да. А в мирное время мы это все готовим. Спасибо большое, уважаемый. Вам спасибо большое за интересные вопросы. Я вижу, что нужно встречаться чаще, потому что есть определенное недопонимание, как оказалось, не только в обществе, но и в журналистской среде. Поэтому, пожалуйста, приходите, звоните. Мы открыты, готовы к сотрудничеству. Пожалуйста. Но только, знаете, не надо. Почему оно красное, а потому что зеленое. Вам спасибо большое.